Но они начали драться. Я сказала тебе, ты тут не самая главная, понятно, ты самая младшая. Эй, ребят, смотрите, кто-то прислал нам какое-то видеосообщение. Ну-ка, включи. Нам стала известна засекреченная информация. Мир двуногих в опасности. Их захватывают черные силы. Уныние, мэн. Скука женщина. Капитан одиночества. И их мрачная армия ведут войну с нашими хозяевами. И победить их можете только вы. Супер питомцы. Мы срочно должны стать супергероями и спасти мир. Точно, Киса Алиса? И какими супергероями нам стать? Я точно буду Суперменом. А я, я буду Бэтменом. Но, София, Бэтмен это мышь. А, ну и что, что я, я не похожа на мышь? Ну, не очень. Слушай, Эйвен, ты знаешь, тоже на Супермена не очень похож. Ой, ну все, хватит, а я буду Флэш. Флэш? Муха. Флеш не муха. Да, да не тебе, а там муха пролетела. А я буду просто капитаном Америкой. Как всегда, круче всех. Киса, а что ты, ты круче всех? Капитан Америка самый крутой. Миш, а ты кем будешь? Скоро узнаете. А сейчас нам нужна супергеройская амуниция. Точно, ты права! Нам негде ее найти. Нам не надо ничего искать. Аня же нам заказала настоящие оригинальные штуки от американского бренда. Баклдаун! Ух ты! Это же официальная коллекция Marvel и DC! Ого, крутя! Отлично! Снаряжаемся, ребят. Киса! Алиса, ты правда капитан Америка. Супер ошейники дадут нам суперсилы. Это точно. Они такие крутые, что им не страшна ни грязь, ни стирка и никакие силы зла. А вы видите, что на сайте написано. У Баклдан есть все для собак всех пород и размеров. Так, а какие же у нас суперспособности? Кис, Алиса, что ты там делаешь? Я набираю суперспособности из своей супермиски. Это неубиваемая меламиновая миска. Ее можно грызть, мыть посудомойке, ей ничего не будет. Она не потрескается, не побьется. Настоящая миска супергероя. Она разве не собачья? Разница. У меня там на дне звезда Капитана Америки. Да я им все получу суперсилу. Раз у Кизолисы есть свой супер предмет? У меня тоже будет супер предмет. Бэтмен поводок. При помощи него я могу перемещаться на любые расстояния. Круто, что у Баклдауна есть э, такие наборы. Можно целую коллекцию собрать? Бэтмен же черно желтый Но я же девочка, поэтому я взяла с розовым. Но у них есть все и с классическим Бэтменом. Аня мне взяла специальную Бэтменскую тарелку. При помощи нее-то я и научусь летать, как Бэтмен. Все игрушки у них такие яркие. Никогда не потеряешь, как я делают обычно. Не самое главное, что они качественные. Значит, мы не будем пользоваться сто лет, если столько проживем. А это чьи супер предметы? Я супермен, но я решил взять себе способности еще и спайдермена и Дэдпула, он крутой. Ничего себе, иван ты хитрюга. Чтобы победить зло, иногда придется хитрить. А у Мишки груд есть решила быть. Скоро покажу. А это мой супер предмет. Канат бесконечность. Он тренирует мои зубы. Мой укус станет сильнее. Ого. Ага. Звезда капитана Америки сработала. Чувствую прилив супер силы. Ничего себе. Покажи. Смотри. Раз, два, три. Я тоже себе теперь такую миску хочу. У меня есть суперспособность аквамена. Видите, какой у меня есть игрушка талисман. Надо было мне тоже все разное брать. Но я остаюсь супергероем Флэша. Так, э, так кто же у нас все-таки Мишка? Я, я, я, чудо, чудо-женщина. понятно. Э, ну ладно, но ребят, нас пятерых недостаточно, чтобы победить темные силы. Значит нам нужна армия. Так, э, вообще-то у нас есть армия. И, и, и кто это? Это же наши подписчики питомцы, они тоже могут стать супергероями! Класс, тогда нас будет много и мы, мы победим кого угодно! Ребята, походу надо спешить. Срочно объявляем челлендж. А теперь слушай внимательно. Мы объявляем челлендж питомца супергерои и набираем свою супер армию. Вступай в наши ряды. Придумай себе супергеройское имя. А твой двуногий пусть тебе помогает. Пусть он сделает тебе фото, калаш или нарисует рисунок, анимацию, снимет видео и покажет, какой ты обладаешь суперспособностью. Используй супергеройский фон. Или наложи эпичную музыку своего питомца. И смастери себе суперкостюм. И самое главное условие дальше. Пойди по нашей ссылке, которая вот там вот внизу под видео, в каталог Buckle Down И выбери, что ты хочешь выиграть в челлендже. Там не только такие штуки как у нас. Там еще очень много всего супергеройского. И потом выложи свою работу со своим супер питомцем. В Инстаграм, ТикТок, Лайки, Ютуб, Вконтакте, куда угодно. Участвовать можно где угодно. И сколько угодно раз. Главное, чтобы мы могли тебя найти и принять свою армию. Напиши вот такую кодовую фразу. Участвую в челлендже. Хэштег Питомцы-супергерои. Вступаю в армию МФПЦ. Для супермиссии мне срочно нужен... В этом месте назови подарок с сайта, который ты выбрал. Например, Ошейник Мстителей. От хэштег down. Передаю челлендж, а вот тут отметь друга. Пополняй наши ряды. Передавай челлендж как можно большему количеству друзей. И делай как можно больше работ. Так у тебя будет больше шансов на победу в челлендже. Пять самых крутых супер питомцев получат подарки от Buckle down, Которые они попросили в кодовой фразе. А еще они попадут в наши ролики на каналах. С Алиса. А с лучшим из них мы встретимся все вместе по видеозвонку. А если ты хочешь для своего фото или видео такие же как у нас супергеройские аксессуары Марвел от Down, уже прямо сейчас, мы дарим тебе промокод Magic. По промокоду у тебя будет не только бесплатная доставка, на любую покупку от полутора тысяч, в которой есть что-то от Баклдаун. А еще и скидка за первый заказ. А еще на этом сайте есть акция счастливые часы. Типа покупаешь в определенное время и тогда намного дешевле. А еще лотерея в можно выиграть крутой рюкзак. И там самый-самый большой выбор официальных супергеройских аксессуаров. И есть суперменеджеры, которые помогут тебе во всем. Так что участвуй в нашем челлендже и вступай в нашу армию супер питомцев. Проверяй все ссылки в описании. А мы, чтобы побороть любые силы зла, должны быть э, натренированы. Так что проживем 24 часа как супергерои и проверим свои способности. Точно, для начала научимся плавать на любых видах транспорта, чтобы сплавляться по рекам и морям. Погнали! Вперед! Да, э, а я осталась тут э, сказать... Ставь лайк, пиши коммент больше четырех слов. И подписывайся. А я что-то женщина. Вот так начались наши 24 часа. Живем как супергерой. Как мы тренировались на воде в нашем новом гигантском бассейне, ребята сегодня увидят в новом видео на нашем семейном канале Magic Family. Она уже вышла. И это было очень страшно. Но круто. Мы возвращались домой ненадолго передохнуть и отправлялись на следующую тренировку. Правда, Миша все время спрашивала нам еще не пора покушать. Нет, Миш, еще не пора. Я соорудила целую комнату коробок и тренировалась преодолевать препятствия и выбираться из-за сложных ситуаций. А мы с ребятами по очереди пытались проходить сложные лабиринты. Мы должны были догадаться, как из них выбраться на случай, если темные силы устроят нам ловушку. И нам придется решать сложные задачи, поэтому мы должны быть к этому готовы. 24 часа быть супергероем оказалось быть очень тяжело. А очень хотелось все время кушать. Каждый раз после небольшой передышки мы отправлялись на новую тренировку, потому что нам нельзя было терять время. Мы, как настоящие питомцы-супергерои, придумали себе сложные задания. Мы не должны бояться высоты, и поэтому мы придумали себе сложный челлендж. Каждый из нас должен был пройти по узкой доске, высотой полтора метра над землей. Потому что мы не знали, что нас ждет в этой войне с темными силами. Быть супергероем 24 часа очень трудно. Но у нас оставалось еще много часов, и мы должны справиться с челленджем. А как думаете, нам еще не пора подкрепиться? Нет, Миша, у нас еще куча тренировок впереди. А, ну ладно. Тебе лишь бы пожрать. Мы тренировались очень много. Мы должны научиться не только прыгать, бегать, но и летать. А также мы должны быть хитрыми и сообразительными. Ловкими и быстрыми. Прошло всего несколько часов, а мы уже столько натренировали. Но у нас впереди оставалось полсуток, и мы не должны были сдаваться, мы должны были продолжать. А кушать еще не пора? Нет, Миш, супергерои вообще не едят. Затем мы отправились на тренировку в страшный лес. Чтобы учиться не бояться, потому что в этом лесу действительно было пугающе. Особенно мне, потому что я вообще трусишка, хоть и решила стать супер питомцем. А еще я там поняла, что мне точно нужно похудеть, чтобы быть супергероем. А я, киса Алиса Капитан Америка, в это время тренировалась слежки, Забираться на высокие деревья и наблюдать. А также маскироваться в траве и замечать вокруг любое подозрительное. Фух, но мы еще все равно не настоящие супергерои. Да мы уже столько сделали, ты что, Софи? Прошло только 12 часов из 24. Миш, у тебя на носу сопелька. Ну или козявка. Что правда? А вот так? Э -э -э, теперь нет. Может нам пора пора подкрепиться уже? Я согласна с э Киса -э, Да. Нет, вы как хотите, а я лично буду продолжать челлендж. Тогда ты продолжай, мы пожрём и присоединимся. Тем более тебе все равно надо худеть. Ах они! Вот они предатели! Настоящие супергерои не сдаются, и я продолжила свои тренировки. Я единственная, кто получается выполнял этот челлендж 24 часа, не останавливался на пожрать. Вечно все только болтают, а на самом деле не исполняют. Пока они отдыхали, я тренировалась несколько часов сама. Я искала все способы завоевать. Суперсилу. Я разбивала свои суперспособности, вместо того, чтобы набивать свой живот. У нас в Инстаграме, кстати, Аня устроила Мэджик-прокачку. Там все питомцы выполняют разные челленджи и задания. И самые лучшие из них выигрывают подарки. А крутые попадают в Мэджик-сотку, из которой выберут победителя. Он получит 30 тысяч рублей, крутую камеру, личную встречу с нами или целых 60 килограмм форма. Вот это я понимаю супер питомцы. Они вот выполняют задания, в отличие от некоторых. Мы пожрали и готовы продолжать. Ага, конечно, набили животы. Какие вы теперь супергерои? София, да, да перестань уже, Ладно, отправляемся на следующую тренировку. А вот пусть ребята в комментариях решат. Нормально мы выполняем челленджи или нет? Голосуйте за меня, потому что я самая старательная. И за нас всех тоже голосуйте. Для следующей тренировки суперспособности мы отправились на речку. Мы хотели улучшить свои способности плавания, ведь скоро нам предстоит битва с темными силами. Все было для нас препятствием. Мы должны были преодолеть любую лужу и грязь, чтобы стать настоящими питомцами супергероями Мы должны ничего не бояться и быть способными на все. И пока девчонки тренировались в плавании, я уговорил Аню на тренировку собаки по Моя задача была довести ее до дома, когда у нее закрыты глаза. И я справился с заданием. А я в это время пыталась победить армию троллей. Не знаю, зачем это надо для супергероя, но было весело. А в это время мы позвали Аню на речку выслушать нас. И сопев всю дорогу на нас бурчала. Юми на это злилась. Я пытался ее успокоить, но они начали драться. Хватит уже, Юми, вообще сволочь, ты Я не сидишь, ты ублюдок, ты вообще самая Остроишь себя. Ух ты, понятно. Я сказала тебе, ты тут не самое главное, понятно, ты самое младшая. Ну и что, ясно, все. Тут Аня нас уже успокоила, сказала, хватит ругаться, помирила и, и все. И все равно, я считаю, что Юми была не права. А я считаю, что это Софи спровоцировала... А я считаю, что питомцы-супергерои вот так вот себя точно вести не должны были, вот. А затем дома мы тренировались на то, чтобы не поддаваться на ловушки. Но у меня это плохо получалось, потому что я очень люблю покушать. Миш, так нельзя, ловушки бывают разные, и темные силы могут заманивать тебя в них. Именно тем, что ты больше всего любишь, например, едой. Но так сложно отказаться. Но ты понимаешь, что это может быть опасно? Они могут вот так вот взять и тебя заманить, а ты поддашься и будешь есть, и они тебя словят. Я очень хочу стать питомцем-супергероем, но отказаться от очень, очень, очень трудно. В этом задании Мишка вела себя просто ужасно. Никак не могла отказаться от лакомства. Хотя мы ей говорили, нельзя ты что, это же ловушка. Но когда она видит что-то съедобное, у нее как будто отличаются мозги. Нет, все, ладно. Я супер-питомец. Я не буду. Вот. Нашли наши супергеройские 24 часа челлендж. И мы справились. Участвуй в нашем челлендже питомцы-супергерои. Переходи по ссылкам внизу в описании. На сайт Баклдаун выбирать подарки и в Инстаграм, чтобы делать свои посты. И новые видео на канале Маджик Фэмили смотри. Увидимся скоро.